Привет! Я здесь решил записать серию видео, обучающих видео по трейдингу. Это самые такие базовые основы, которые, возможно, нужны будут тебе для того, чтобы разобраться, в принципе, как и из чего состоит рынок, хотя бы понимать какие-то элементарные вещи, хотя бы принцип, какие-то термины и понимание происходящего у тебя будет. Если... Нравится такая идея, пожалуйста, поддержи меня лайком, буду очень тебе благодарен. Если не нравится, поддержи дизлайком, это тоже будет очень даже неплохо. Итак, поехали. Начинаю по традиции, естественно, со свечей, со свечных формаций. И как разобраться в этом хаосе, собственно, с самих японских свечей. Почему они свечи? Ну, на этот вопрос я ответ не дам. Если интересно, поищи в Википедии. Это все достаточно элементарно. А я буду рассказывать тебе непосредственно о том, что конкретно работает на свечах, можно ли на них и как разобраться в этом огромном потоке свечных паттернов, которые, наверное, если ты знаком или увлекаешься трейдингом, или увлекаешься этой темой трейдинга, ты наверняка обращал внимание. Потому что информации по свечным паттернам просто немереное количество так давай начнем с того как строится сама свеча из чего она состоит так вот у нас будет одна свеча и вот здесь вот у нас будет другая свеча они конечно же будут не пропорциональные но тем не менее это будет в принципе понятно вот это вот у нас будет пускай Восходящая, а вот это вот у нас будет нисходящая свеча. Итак, какие основные моменты в свече нужно понимать? Это ее цена открытия. Если это восходящая свеча, то цена открытия будет внизу. Цена открытия будет вот здесь, внизу. Цена закрытия восходящей свечи будет, собственно, вверху. И обратите внимание, что я это э, непосредственно закрытие и открытие открытие и закрытие свечи оно определяется по самому телу свечи вот эти вот шпильки которые торчат из свечей это минимум и максимум который цена проходила за свой таймфрейм за свой период а как ты знаешь наверное то что у нас существует несколько таймфреймов а, на графике ну собственно их вообще-то любое количество абсолютно какое-то только можешь себе представить можно брать там хоть 12 минутку и так далее но будем говорить сейчас об основных да? так как ты наверное на них обращаешь внимание это 5 минутка это минутка 5 минутка 15 30 часовик 4 часовник что там еще дальше дневка у нас неделька и месяц да? так вот каждое вот это вот таймфрейм допустим 5 минутка да мы переключаемся на 5 минут не рисует Переключаемся на 5 минут и вот каждая свеча вот такая вот у нас будет обозначать 5 минут. То есть 5 минут это, на протяжении этого времени велись торги и данная свеча отображает непосредственно весь процесс данных торгов за тот актив, который ты наблюдаешь в данный момент. Вот она как раз его и отображает. То есть насколько там а, ходила данная свеча, то есть насколько цена опускалась вниз или она наоборот поднималась вверх и когда все-таки продавец и покупатель сошлись в каких-то мнениях и цена все-таки закрылась да? то есть это будет являться телом свечи тело свечи является в некотором случае важнее иногда, чем тень свечи ну, это тень, это тело, я думаю это понятно так вот, это будет максимум восходящей свечи а вот здесь вот внизу у нас будет минимум подписывать я это все не буду я думаю, что это и так понятно. Что же относительно нисходящей свечи? Нисходящая свеча у нас все пропорционально наоборот происходит. То есть открытие нисходящей свечи происходит вверху, закрытие ее происходит внизу. Ну и собственно минимум и максимум то же самое, как и на восходящей свече. Я думаю, что это в принципе тоже все достаточно понятно. Какие еще есть основные моменты? Какие свечи являются... Сильными свечами, скажем так. Ну, смотри. Есть такие понятия, как, допустим, марубозу. Это полный день. Ну, собственно, свеча выглядит вот таким вот образом. Пускай она, будет, пускай она будет зеленого цвета, я думаю, так понятно. То есть, это восходящая свеча, и эта свеча будет называться марубозу. Так она называется у японцев, и, собственно, отсюда пришло это название. Марубозу, или же в переводе полный день. Если у этой свечи какие-то минимальные абсолютно тени, то есть они совсем маленькие, да, совсем маленькие, вот такая свеча будет называться морбузой. Если у свечи большие тени, то это уже немножечко не та ситуация. вообще нужно для себя понимать сразу то, что чем больше тень у свечи, а тело меньше, тем эта свеча является наиболее спорной. То есть нельзя говорить о том, что есть... Привалирует здесь сила покупателя или сила продавца. Я сейчас постараюсь объяснить то, что я хочу сказать. А смотри, второе понятие, то есть первое, мору, это мы запомнили. Второе понятие, которое тебе нужно знать и понимать, это дожи. Что такое дожи? Сейчас я постараюсь объяснить. Ты, наверное, не раз видел такие вот формации. Большая тень, маленькое тело, маленькое тело свечи и снова и снова огромная тень происходит. Да? Вот такие вот свечи называются дожиками. Не доджи, не доджи, а дожи непосредственно. То есть так вот плавненько. Дожи. Так вот, данная свеча, она говорит о том, что на данном промежутке временном существует большая борьба между продавцом и покупателем. если, допустим, до этого у нас было восходящее какое-то движение, к примеру, да, свечей, и вдруг потом у нас появляется дожик вот такого рода, ну, будем говорить, что это восходящий тренд. Появляется дожик, значит, это говорит о том, что вот на данной цене является очень большая борьба со стороны как покупателей, так и продавцов. Соответственно, нам нужно подождать в дальнейшем, что будет происходить с ценой. Велика вероятность того, что спор на следующий временном промежутке выиграет. Та или иная сторона, и, соответственно, от этого нужно будет отталкиваться. Допустим, это может быть э, нисходящий тренд, перелом, так сказать, и все. Обращаю внимание на твое, что не стоит забивать себе голову всякими там э, восходящими звездами, падающими звездами, хамерами, молотками, э, тремя солдатами и так далее. Потому что это все, ну, в принципе, не нужно. Это все дичь. Поэтому... Для себя нужно понимать прекрасно то, что чем свеча полнее, тем сила данного направления сильнее. Если она зеленая, значит здесь есть сила покупателя, а если красная свеча, значит есть сила продавца. Чем больше тени у свечи, тем больше существуют споры между этими двумя сторонами, которые у нас собственно, есть на рынке. У нас есть покупатель, есть продавец. Вот. Значит между ними существует большой спор. И после такой свечи нужно задуматься о том, что либо подтянуть стопы, либо покрыть часть позиций, либо подождать, как будет происходить дальнейшее событие. Третья информация, которую тебе для себя нужно очень хорошо понимать, это так называемое выдавливание одной из сторон. Оно, естественно, происходит из того, что я уже об этом сказал. Вот у нас, допустим, есть длинная-длинная тень свечи. И здесь у нас на конце происходит вот такая вот, допустим, тень. Пускай она будет красная, будем говорить о том, что это у нас а, было. Смотри, это у нас длинная тень свечи. Естественно, что мы понимаем отсюда? То, что на этом временном промежутке цена уходила аж вот вот сюда. То есть вверх, значит ее пытались а, продавцы продавить, да, то есть продавцы пытались забрать на этом таймфрейме свою силу, и что мы видим в итоге, в итоге мы видим то, что, точнее покупатели, да, то есть ты понял, покупатели пытались продавить, значит цена шла у нас вверх, вверх, вверх, очень далеко, после чего сторона продавцов все-таки взяла свою, навалилась со всех своих сил и начала выдавливать покупателей отсюда, и таким образом сформировала вот такое вот положение свечи, оно еще в некоторых источниках называется как пин-бар, но для формации пин-бара здесь еще не хватает нескольких свечей. Должна быть одна свеча с одной стороны и другая свеча с, э с другой стороны. Это в, в, в теории классики, так будем говорить, является пин-бар. Они не будут красные, это одна будет зеленая, другая будет красной. Почему-то у меня не получается сейчас выбирать правильные цвета свечей. Вот, ну, в общем, ты понял. Я же в свою очередь, когда торговал Daytrade, я не обращал даже внимания на вот соседство данной свечи. Потому что для меня вот этой свечи, вот этой формации, абсолютно хватало для того, чтобы работать по ней. Потому что здесь еще я сюда, конечно же, подключал анализ объемов. Да, ты, наверное, знаешь, это такие вот объемы, это такие вот палочки, которые есть внизу ну, ты обращал наверняка внимание на них не раз и думал, скорее всего, что же это такое а этот, друг мой, дорогой объемы, которые проторговываются в выбранный тобой таймфрейм временем на данной свече вот. и этот объем, не смотри пожалуйста на его цвет, потому что цвет объема, он абсолютно не играет никакой роли, цвет меняется в зависимости от того, какой цвет меняется у свечи, вот, поэтому у данной свечи здесь есть объемы как покупателя, так и продавца. И у каждой свечи, собственно, так является. То есть, каждая свеча – это объем, строящийся из покупателей и продавцов. Просто иногда продавцов получается меньше, покупателей больше, ну или же наоборот. Так вот, при повышенном объеме, вот так вот, как я нарисовал, то есть, он больше среднего значения, условно-среднего значения, которое мы можем провести здесь по всей истории объема, Которую мы видим на графике, естественно, мы можем говорить о том, что здесь превалируют непосредственно продавцы. Потому что у покупателей не получилось вы, вы, вынести отсюда продавцов и продавить данный уровень. Таким образом, здесь можно пытаться набрать позицию. У меня есть немало сделок, которые я торговал, когда Day Trade и на том же биткоине, и в канале своего Вот, между прочим, в том же криптотеме я как раз просто ввел свой торговый блок. То есть я показывал, где я захожу, где я выхожу. И вот эти, вот, между прочим, формации, которые я видел, они оказав, оказывались как будто бы вот вход был просто идеальный То есть с такой, знаете, идеальной точностью вход. То есть после вот этой свечи цена уходила четко вниз, и можно было забрать позицию. Естественно, так происходило не всегда. Потом это нужно понимать, то что... Рынок не настолько предсказуем, если бы было все так просто и все торгали, торговали бы вот такую формацию, то рынка бы не было, да, спорить незачем было бы продавцу и покупателю. И таким образом, естественно, как и во всем трейде, нужно учитывать еще несколько фильтров, да. О фильтрах мы поговорим позже, сейчас нужно, чтобы ты понимал прекрасно, как строятся свечи из чего они происходят и так далее. Это вот пинбарчик, я буду его называть так, для меня данная свеча является пин-баром, хотя это не совсем правильно, еще расскажу. И сейчас еще хочу показать тебе одну информацию интересную, которую я торгую уже не раз, которая мне действительно нравится. Хочу тебе показать еще вот такую штуку. Так Почему же она красная? -то, да? Показать тебе вот такую вот штуку. Смотри, вот у нас есть цена э, свеча одна. И вот у нас есть свеча другая. Вот как раз вот здесь вот она пускай происходит. Вот так вот я ее даже сделаю немножко больше. И это важно. Я сейчас объясню, почему. Не буду здесь, наверное, рисовать. Ну, окей, пускай тут будут маленькие такие тени. У нее незначительные совершенно, потому что свеча без абсолютных теней бывает очень редко. Пусть будет так. Окей, okay. теперь мы выбираем заливочку. Это у нас будет зеленая, а вот это у нас будет следующее красное. И заметь, пожалуйста, обрати внимание на объем. Один из зрителей моего канала когда-то задавал вопрос буквально недавно. Я, собственно, обещал ему по этому поводу сделать видео отдельное, чтобы объяснить, как это происходит. Я в том видео говорил о перехвате инициативы. Перехват инициативы это означает, что ну, либо продавцами, либо покупателями. Так вот, в том, в том конкретном случае это был перехват э, инициативы покупателями. В нашем же случае, вот здесь вот конкретно, является перехват инициативы продавцами. То есть, будем говорить о том, что мы якобы видели здесь восходящее движение какое-то, да, которое происходило на протяжении определенного времени. После чего появился у нас продавец, и причем на аномальных объемах, то есть мы, вы можете видеть, да, соответственно, вот такую информацию я называю перехватом инициативы, это значит то, что продавец здесь появляется, следовательно, мы можем ждать в ближайшее время разворот данного локального восходящего тренда, либо же какое-то коррекционное движение, это тоже очень важно, потому что не всегда данная информация будет говорить о том, что тренд разворачивается, это может быть просто незначительная коррекция, но которую в том точно так же можно торговать. Вам это никто не мешает делать. Очень важный элемент еще вот данной, данного перехвата инициативы то, что последующая свеча, во-первых, основной момент это то, что должен быть повышенный объем обязательно. Если объем будет ниже предыдущей свечи, то скорее всего, что это не будет перехватом в большей степени случаев. И также... Желательным условием должно быть то, чтобы тело самой свечи, вот это вот, да, то есть не тени конкретно, а именно тело самой свечи должно быть больше, чем тело предыдущей свечи. Вот это, в принципе, все, что тебе нужно запомнить относительно, как строятся японские свечи и, в принципе, всех свечных формаций. Больше заморачивать голову абсолютно, я считаю, ничем не нужно. Этого вполне хватает. Сюда привязать жесткий Риски money management и в принципе можно идти в бой, пытаться торговать, хотя бы пытаться естественно, ну учиться скажем тогда, понять как это все происходит. Вот и все основные моменты, которые бы хотел тебе показать, ровно то же самое можно применить на графике, увидеть, посмотреть, если тебе понравилось это видео, понравилось мое объяснение, Слышал ты об этом раньше или не слышал, пожалуйста, поддержи лайком. Напиши свой комментарий, если тебе понравилось или не понравилось. Напиши, что понравилось, напиши, что не понравилось, чтобы я хотя бы мог что-то аргументировать и, возможно, дополнить это видео. Может быть, я в чем-то конкретно окажусь неправ. Опять-таки, то, что я сейчас даю, это мое субъективное мнение. Это то, что работало у меня при дейттрейде. И то, чем бы я хотел с тобой поделиться конкретно по свечным информациям, как строятся свечи и на что нужно обращать внимание. На этом у меня все. Большое спасибо за внимание и до новых встреч. Пока.